Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 М. Будь в центре событий. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу. Я, его ведущий, Анатолий Червец, участники, как всегда... Все те, которые наберут номер телефона у нас в студии 847-40-5200. Будем общаться, обмениваться мнениями. А, те, которые стесняются, вы нас можете видеть и слышать а, на нашей страничке в интернете радиоnvc.com. На наших страничках Facebook и в YouTube канале Радио NVC. Так что. Давайте будем как-то общаться, будем э, обсуждать э, темы, будем рассуждать по поводу той или иной темы. Ну, в общем, я думаю, что э, всем будет интересно то, о чем мы сегодня будем говорить. Так что подключайтесь. Вот у нас уже есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире. Алло, это я. Да, это вы. Да, да. А, добрый день. Да. Я очень рад вас слышать. Я удалось первым звониться. Вчера, вчера Алексей нам выдал полностью бесподобное описание, как и что, к чему мы придем и в, в Вискансине. Все ясно. Прав вместе с, с Блумберга выйдут напрямую. И так, это мое предположение. так я понял. Теперь, теперь Толя, э, что происходит сейчас в Сенате? Что эти твари низкие опять затеялись Трампа против, против войны с Ираном? Или это они опять продолжает то же самое бай, байку о том, что Сулеймана он убил, что он сделал пауэра на мой друг. что какая будет продолжаться? И объясните, что там происходит? Сейчас будем объяснять. Голосование опять. Я вас послушаю по радио. Спасибо вам огромное. Спасибо. А, ну, что происходит э, в Конгрессе? Конгресс занимается так называемым э, самопиаром. То есть, вы понимаете, давно, очень давно многие в Сенате, многие в Палате представителей не показывались на экраны наших телевизоров, не звучали с трибун, с так называемых народных трибун. Короче, они все посчитали очень быстренько о том, что им нужно бы как-то попиариться, как-то напомнить народу о себе. А, ну, так как, э, в принципе, там ни в Сенате, ни в Конгрессе после окончания э, процесса импичмента некому нечем заняться, казалось бы, да, ну, по, по, по крайней мере, по мнению демократов. Почему? Потому что они понимают прекрасно, что э, они, как говорится, их поезд э, ушел э, относительно тех, тем, которые не должны были бы решать, если бы они не занимались импичментом. И поэтому они понимают, что они больше до конца этого года ничего не успеют протолкнуть, хотя очень жалко и обидно. Почему? Потому что есть очень много всяких вещей, которые бы действительно были интересны даже избирателям. Это опять же, это та же инфраструктура, потому что наши Мосты разваливаются, дороги разваливаются, железнодорожная индустрия разваливается. То есть, ну, столько всякого важного, которое могли бы заняться действительно сенаторы, конгресс, представители и так далее, что было, опять же, мы мусируем эту тему постоянно по поводу цен на лекарства. И Трамп абсолютно прав. Почему в других странах лекарства, которые производятся в Америке, намного дешевле, чем то, что платим мы за эти же лекарства. То есть, тем целое множество. Но, к сожалению, никто не хочет заниматься делом. Все хотят заниматься, вот, как сказать, продвижением себя. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, добрый день Да, Юрий, здравствуйте а, Как мнение о Встречи Трампа и Коума Как ты это прокомментируешь Спасибо большое а, Подожди, Юрий, секундочку Встречи Трампа и кого? Так а, Юрий, перезвони, пожалуйста Я просто не услышал а Ты прервался Встреча Трампа и кого а, Итак а, Ну а, Короче чем занимается сенат? Значит, вы помните, что тогда, когда э, по согласию, по приказу Трампа был уничтожен э, Касим Сулейман, э, тут же быстренько демократы стали на дыбы. И я вам скажу честно, я очень и очень и очень был э, расстроен поведением одного из республиканских сенаторов Майка Ли. Почему? С одной стороны, вроде бы он... Так, сейчас примем звонок. Добрый день. Я губернатор штата Нью-Йорк, Кома. О, Кома, Кома, окей, я понял. Хорошо, спасибо большое. Сейчас я закончу эту тему. Спасибо, Юр. А, Итак, ну, то, за что ухватились демократы, я понимаю. Демократы ухватились за то, их очень обидел факт того, что Трамп, не объявил и не включил демократов в свои планы по уничтожению этого террориста и мы прекрасно понимаем почему я думаю что любой нормальный человек который более менее следит за политикой и следит за отношением демократов ко всему тому что делает Трамп любой нормальный человек понимает почему Трамп не включил демократов в э, решении вот этого вопроса ну для тех которые может быть не понимают я попытаюсь по крайней мере высказать свою точку зрения он их не включил в этот вопрос по двум причинам во первых там окно как говорится возможности есть такое понятие window of opportunity это вот тот, э, тот участок или отрезок времени который это должно было произойти, потому что иначе, как только если упустить вот этот отрезок времени, все уже дальше это было абсолютно невыполнимо. Почему? Вот смотрите, что получилось с этим э, Сулеймани. Значит, это ну мы все знаем, что это террорист э, иранский, э, хоть он и считается генералом, вернее не считается, он и есть генерал. Но, тем не менее, генерал точно так же может быть террористом, как и обыкновенный рядовой. А просто разница в том, что рядовой выполняет чьи-то приказы, а генерал, наоборот, эти приказы отдает Но, тем не менее, он такой же террорист, если не хуже, потому что в его <coughs> спектр э, обязанностей входит намного обширнее программа, чем у какого-то простого рядового. И это от этого человека, от рук этого человека погибли сотни э, наших солдат, сотни наших граждан э, за пределами Соединенных Штатов, э, в пределах Соединенных Штатов, связанных с терактами. И так. Но проблема в том, что так как Сулеймани являлся официальным представителем э, правительства Ирана, то если бы его убили, или если бы было даже покушение на его жизнь именно в пределах страны Иран, <coughs> это было бы политическое убийство представителя администрации иностранного государства. И это не разрешается законом. <coughs> Поэтому операция произошла именно в тот момент, когда Сулеймани, покинул пределы Ирана, когда он направился в Сирию, э, и э, так как этот человек находился за пределами своей страны, он, э, то есть покушение на него, уже получается не политическое м, покушение, а это уже вот попытка м, убийства террориста, э, который признан таковым в принципе во всем мире и вот этот отрезок времени который получила американская э, американские спецслужбы его нахождение Сулеймани в Сирии вот именно в это время они могли что-то сделать если бы они ему разрешили вернуться в Иран все, опять на этом можно было поставить точку, поэтому вот те две причины, по которым Трамп не э, включил демократов в решение этого вопроса. Причина номер один – это вот это окно возможностей. Они не могли терять время, пока демократы начнут жевать сопли и начнут э, дебатировать, надо, не надо, а может стоит, а может не стоит. Все, поезд бы ушел, и на этом бы все закончилось. Это причина номер один вообще. Причина номер два, это то, что демократы никогда в жизни не позволили бы Трампу сделать то, что, хоть, то, что запланировал Трамп. Неважно, это хорошо для страны, это нехорошо, это неважно. Если Трамп решает что-то сделать, демократы должны ему поставить какое-то препятствие. И вот именно поэтому, по этим двум причинам Трамп принял решение не подключать демократов. Теперь, отношение, вернее, реакция демократов мне абсолютно понятна, для меня она абсолютно не важна, потому что, ну вот по тем причинам, которые я объявил. Но, давайте, примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, добрый день. Добрый. Анатолий, по поводу Windows Opportunities и э, про демократов и Трампа. Угу. Вы знаете, э, почему Трамп никогда ничего не доводит до конца? Вот что меня бесит и злит. Увидели репортаж cnn с этой базы Эл-Асад да. в Сирии, когда э, э, они пальнули ракетами? Да, так? да, да, да. да. Да, э, э, э, тур вела вот эта подполковник, женщина, Стейси Колмен. Угу. У нее в глазах был страх и ужас Она показывала этот искореженный металл Все там сравняли на базе так. У -у -у. Э -э, снесены эти стены Показывают очередь солдат в эту в столовую И они испуганно оглядываются Лишь бы где-то не взорвало Что-то не рвануло У -у -у. Сержант, наверное, забыл, что он разговаривает с этим миром И э -э, говорится это, говорит Раньше мы, говорит, шпуляли ракетами и томагавками и бомбами, а теперь наш шпульнули. Uh -huh. Вы понимаете, и какой был ответ Трампа, а никакой. Понимаете? Ну, вот как будто бы это ушло. Каждый день печатают эти brain injuries, так, come, uh что -huh. уже больше ста человек, военнослужащих, получили брейнс, а он ничего, ему нужны разрешения демократам на все это или нет, чтобы ответить еще раз э, дать им по мозгам. Нет! Ну, ну, Понимаете, да. я оставил все это как будто бы так и надо. Да. А вы поймите простую вещь. Это очень важно. Очень важно. А мы не находимся сейчас в состоянии зуб за зуб, око за око. У нас есть, когда я говорю у нас, я имею в виду вот ну, у республиканцев, у Трампа у людей, которые у власти сегодня, у нас есть четкая, э, с, четкая задача, у нас есть четкая программа. В нашу программу не входят вот эти ответные удары на какие-то выпадки. Иначе мы бы до сих пор пуляли бы ракетами. Мы в них, они в нас, мы в них, они в нас. Поэтому Трамп выполняет определенные четкие задачи. Задача Трампа, как только ему... Совет э, его э, этих, э, то есть советники по нацбезопасности, как только они им э, объявили о том, что есть возможность убрать этого дядечку, вот это стало задачей Трампа. Все, он ее выполнил, он его убрал. Теперь, то что... Одну секунду, да. честно вам скажу, я честно признаюсь, я не очень поддерживаю, когда э, члена какого-то правительства убирают. Я просто слушал мнение Кэдми, которого я очень уважаю, uh -huh. и он тоже поддержал этот удар, так? Uh -huh. Будем говорить, что я не прав в этом, что, понимаете, что действительно это было правовое решение. Uh -huh. вот, вот все, что я хотел сказать. По нет, спасибо вам огромное, поверьте мне, я вас понимаю по-человечески, эмоционально я вас понимаю, и я тоже считаю, что, конечно, было бы лучше, если бы их, э, ну, от них просто полностью избавиться, как говорится. Как говорил когда-то Сталин, да, нет человека, нет проблемы. Но э, есть определенные задачи, которые правительство решает. И именно решение этих задач, вот от этого решения зависит то, насколько это эффективно. Если мы сейчас начнем за всякую мелочь пулять в кого-то там агавки, вы же понимаете, мы превратимся э, просто в злых, Обозленных ну, и Обиженных и так далее Это не наша задача Но эмоционально я вас абсолютно понимаю. Спасибо большое а, Прошу прощения У нас есть еще один звонок Говорить пожалуйста Здравствуйте Вы знаете, Я согласен с предыдущим радиослушателем а, И у меня еще По этому поводу а, То же самое Почему Трамп не даст пар для ну для своих республиканцев которые сажают в тюрьму делать для для генерала которого которого постоянно судят для роджера стороны, которого что, что я надо. понял спасибо большое я, я понял ваш вопрос я просто не хочу терять больше времени <связать> значит почему трамп их не не даст им пардон? значит во первых не забывайте такую вещь по закону для того чтобы трамп должен для того чтобы трамп мог кому-то э, учредить вот этот парден этот человек должен быть осужден уже осужден и ему должно быть назначено наказание. В смысле, я имею ввиду, в виду, в смысле Роджера Стоун, Трамп не может его оправдать или дать ему пардон до тех пор, пока ему не вынесут приговор. Поэтому Роджер Стоун, это еще все, как говорится, в дальнейшем. Теперь, а что касается Пол Мэннафорд. Пол Мэннафорда осудили кроме того что он был частью причем очень малой очень маленькой частицей выбранной кампании трампа его осудили не за это его осудили действительно за то что он ну не без объявления того что он является как бы иностранным лоббистом то есть он вел переговоры от имени иностранной другой страны, кроме этого он еще и не указал доход от этой, от зарплаты или как хотите, называйте, из этой страны, он его не указал у себя в налоговой декларации. То есть он нарушил закон. И почему Трамп ему не дал пардн? Ну, очень просто, потому я бы тоже ему, честно, пардн не давал. По одной простой причине. Этот Менефорд, он действовал в своих интересах. Он аж никак не действовал в интересах Трампа или Трампа предвыборной кампании. Поэтому Трампу сегодня дать пардон Менефорду, это, ну это глупо, просто глупо. Третье. Майкл Флинн. Почему Трамп не дает пардон Майклу Флинну? По одной простой причине. Потому что сегодня... Так как вышла наружу вся эта ситуация с неправильно подписанными, выданными э, ордерами на шпионаж, на аресты и так далее, сегодня адвокаты Майкла Флинна занимаются именно тем, чтобы вообще-то их, э, как говорится, э, наивысшая цель это добиться того, чтобы против него просто закрыли дело. Не, не то, чтобы его признали невиновным, а чтобы это дело вообще было закрыто как несостоятельное. Это задача номер один. Дальше. Вторая, более, наверное, а, а, прием, неприемлемая, а более легкая задача, это а, назначить пересмотрение его дела и вследствие которого, ну, скорее всего, признать его невиновным. Поэтому э, сейчас мы, э, Трампу вмешиваться вот в этот процесс абсолютно, во-первых, не с руки, а во-вторых, не имеет смысла. То есть, пока идет движение со стороны адвокатов, и пока у, май у генерала Флэна есть хорошая возможность вообще закрыть это дело, ну, чего Трампу туда лезть? Поэтому... Uh, вы поймите он <coughs> то есть во первых не так все это просто захотел дал не захотел не дал должны быть uh, использованы или должны произойти определенные шаги uh, после которых он может или не uh, трамп я имею в виду, может или не может дать парни uh, поэтому в отношении Стоуна, я думаю, что как только, если Стоуна признают виновным и дадут ему какой-то реальный срок, я думаю, что Трамп его абсолютно обязательно даст ему пардон, и все в этом отношении будет в порядке. Ну, Мянафорд мы обсудили, с Майклом Флейном, с генералом Флейном, и вроде тоже, я надеюсь, ну, более-менее доступно объяснил. Так что все, в принципе, в порядке вещей. Но! Еще раз, вот по отношению к предыдущему радиослушателю, в отношении того, что почему Трамп не доводит дела до конца. Вот как вы себе это представляете? Значит, давайте мы немножко переведем это в другой, в другой ракурс. Да? Вот я обидел, допустим, там Васю Сидорова. И Вася Сидоров пришел ко мне и дал мне... Грубо говоря, по моему лицу или по морде? Я принял этот удар, размахнулся и ударил Васю по его же морде. Вася принял мой удар и опять ударил мне по морде. Итак, вопрос и будет стоять только в одном: кто из нас раньше? Кому, вернее, кому из нас раньше надоест принимать удары или их отдавать. Иначе это будет до бесконечности. Я ему, он мне, я ему, он мне и так далее. Вы понимаете, это же не решение вопроса. Решение вопроса такое. Вот, Вася, если я действительно обидел Васю, <coughs> Вася пришел ко мне, дал мне по морде и сказал, все, а теперь делай с этим, что ты хочешь. Развернулся и ушел. Все. Теперь. По поводу того, что, э, по поводу того, что э, они нас забрасывают, раньше мы их забрасывали тамогавками, теперь они нас забрасывают. Если вы внимательно слушаете э, планы Трампа, в его планы абсолютно не входит ни покушение, ни посягательство на э, чье-то здоровье. То есть, да, он там забросал в свое время Сирию томогавками, потому что они использовали химическое оружие. Он их предупреждал, так лучше не делать, они продолжили, это была типа как такая не превентивная, а это было как бы э, ну, аванс за то, что они попытались сделать. Но то, что Иран обстрелял нашу базу, Ал-Асад, Окей okay. Значит Что мы можем по этому поводу сделать Значит у нас есть два выхода Мы можем либо Проглотить эти ракеты И потом наложить определенные санкции И устроить Ирану ужасную жизнь Там у них Либо мы можем по ним бросить какими-то еще ракетами и вот эта эскалация в принципе никому не нужна и иран это понимает вот что самое интересное иран прекрасно понимает что эскалация не в их пользу поэтому здесь немножко как говорится решение вопроса достаточно тонкое. и э, смотреть на это с точки зрения уличного хулигана ты мне я тебе или ух я тебе сейчас ну, это здесь, это не подходит в данном случае. Добрый день, вы в эфире. To... Понятно. А, итак, дорогие друзья, давайте мы сейчас быстренько остановимся, сделаем небольшую перерыв на рекламную паузу, ну, потом вернемся и обязательно продолжим нашу программу. Итак, добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу, номер телефона в студии 847-400-5200, и я бы очень хотел все-таки адресовать э, вопрос нашего, нашего радиослушателя Юрия из Бостона из, <связано> из Массачусетса, прошу прощения, э, по поводу Куомо и Трампа. Ну, Юр, вы понимаете, я, ч, если честно, э, тут просто, ну, вот Честно, не о чем говорить по одной простой причине. Значит, кому цель всей его жизни это э, неважно каким образом э, скажем так, уличным языком наделать Трампу в борщ. Все. Больше его ничего не интересует. Его задача номер один, это как можно больше сделать вещей против Трампа. Теперь, Трамп Uh, Все это прекрасно понимаю Он понимает то, что, то, что вот придумал сейчас Клома С этим uh, с заполнением этих аппликейшн uh, World travel и так далее Но ну, это абсолютная галиматья То есть мы фактически что? Мы должны просто дать возможность людям uh, Приезжать откуда угодно Без всяких uh, что, бумажек, без всяких документов Вот приехал и приехал Это глупости Поэтому никогда это не произойдет и, вернее, никто не даст этому произойти. Ну, а то, что э, Кому там пытается из себя корчить и хмурить бровки, и дуть щечки, э, ну, это его стиль, точно так же, как стиль его брата. Это полнейшее унижение президента Трампа на канале CNN. Причем никто этому не препятствует, никто вообще по этому поводу не выступает. И это все нормально, все в порядке. Поэтому больше я вам честно сказать не могу ничего, потому что это чисто вот такие, знаете, как говорят, милые бронятся, только тешатся. Так что, ну, где-то так. Это, опять же, я все, все, о чем я говорю, это все, я выражаю свое мнение, это то, как я вижу то, что происходит. Поэтому... Ну, где-то вот так Давайте примем следующий звонок Добрый день, вы в эфире Добрый день, уважаемый Анатолий Здравствуйте С удовольствием Слушаю ваше радио У вас прекрасная речь Вы очень грамотный человек Но вы просите, вы не музыкант Если вы были музыкантом Вы никогда не говорили рекламная пауза В музыке пауза Это перерыв звучания Это ничего не нужно говорить Пауза а вы говорите рекламная пауза. Вы меня извините, но это неправильно. Понял. А, спасибо вам огромное. А, я, к счастью, Вы музыканты, вы меня поняли. Вы поняли. Ну, я самое вы интересное, что я таки, я таки, да, музыкант, я вас прекрасно понимаю, но есть определенный жаргон в, каждом, в каждой профессии. А, в, у нас в родиной профессии есть такое понятие рекламная пауза. То есть мы прерываемся... На да. рекламу. Вот и все. Поэтому... На рекламу, рекламную паузу. Буд, будучи, рекламная <связь> будучи, буд... вы, Спасибо вы, большое. А, вопрос того, кто здесь музыкант, это другой разговор. Но, еще раз, рекламная пауза, это абсолютно нормальная, приемлемая оборот речи, там, где касается перерыва на рекламу. Пауза, это... Просто перерыв. А перерыв может быть на что угодно. Пауза может быть на, на 3 четверти, на 4 четверти, на 6, на 8, шесть 18. Пауза может быть разной. Поэтому спасибо вам большое. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Но в данном случае это не актуально. Итак, продолжаем принимать звонки. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Более актуально, скажите, вмешательство Уильяма Бара в судебный процесс, вот только недавно вы говорили да -да. об этом. Угу. Это было нормально Это к месту? Да. Да, это было абсолютно законно, Я, если вы послушаете параде, я вам сейчас объясню, я в принципе собирался об этом говорить, поэтому спасибо огромное за ваш вопрос, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, говорите пожалуйста. А я сейчас могу говорить? Да. Вопрос, ответ такой, значит, по первому ведущему радио было. Значит, есть стратегические задачи, есть тактические задачи. Тактическую задачу Трамп решил убрав этого генерала на чужой территории. А заниматься стратегической дальнейшей задачей, это значит похоронить выборы, и тогда что э, устроят этого э, вашего слушателя, если будет какой-нибудь типа Сандерса придет к класть. Да, наверное, вы знаете, это, это... это первое. А да. второе по поводу стороны говорили, это, конечно, совершенно беспредел, потому что он якобы соврал под присягой. Ради бога. Uh -huh. Он не соврал, не под присягой. Yeah. Он не Остальные, типа, не соврал по присяге, ни к чему не привлекается. Остальные типы не соврали под присягой. Ни к чему не привлекаются. Абсолютно он, согласен. Да-да, касаемо... я слушаю. Не касаемо флина. Ведь истинная причина, за что его порвали, это же он же собирался реорганизовать спецслужбы. Угу. Это была самая главная причина. И наверняка можно, сказать, его отсудить, потому что наверняка юристы могут найти чисто процедурную зацепку. Это, Абсолютно. Как правило, в любом деле есть. И нужно зацепиться за это и отменить. Так да, так да, так да. Так. И вот именно поэтому Трамп просто дает возможность я, юридическим специалистам э, сделать свою работу. Ну, ну, и ну, так, чтобы так сказать, Да, такого, да ручить абсолютно. Ручить. Спасибо огромное. Спасибо. Итак, насчет Раджера Стоуна. Давайте мы немножко обсудим эту тему, потому что это очень важно. Значит, что произошло, э, я не буду очень глубоко вдаваться в подробности, потому так, так как многие mm -hmm. из вас знают, Раджер э, Стоун обвиня, э, обвиняется в том, что он... Э, во-первых, врал под присягой, во-вторых, вроде бы занимался давлением на свидетеля. Это вот те два обвинения, которые ему э, преподносят. Теперь, а когда э, обычно в процессе, в юридическом процессе обвинения, что происходит? Значит, прокуроры собирают определенную базу, э, обвинительную базу по поводу того или иного Человек. Теперь, когда эта база собрана, на основании данных этой базы э, прокуроры предлагают э, судье, не потому что судья не знает законы, прокуроры просто предлагают суде <coughs> определенную разбежку э, в, виде наказания, в виде срока наказания. Это опять же нормально. То есть прокурор может прийти к суде и сказать, что мы... Из-за того, что вот мы, у нас есть такая-то база данных, база обвинений, мы предлагаем этому человеку выдать, допустим, в случае Стона, от 7 до 9 лет. Это то, что предлагают прокуроры. Но если вы действительно почитаете Уголовный кодекс, то те статьи, которые вменяются Раджеру Стону, они наказуемы. Я вам сейчас дам такую интересную информацию. Вы представьте себе на секундочку разбежку. Значит, разбежка от нуля ограничения свободы до 50 лет. Представляете? От нуля до 50 лет. Теперь... Когда эти прокуроры Раджеру Стону, вернее, судье предложили от 7 до 9 лет, а, тут могло произойти одну из двух вещей. Во-первых, судья это а, так называемый Judicial Branch, а, и а, прокурор, а, генеральный прокурор относится также к Judicial Branch. И поэтому, в принципе, наш генеральный прокурор, допустим, у него было два выхода. Он мог вообще ни о чем не говорить и дать возможность суде <coughs> решить вопрос по э, сроку ограничения в свободе. Это был один вариант. Теперь второй вариант, который <coughs> предпринял генеральный прокурор и который абсолютно по праву в его власти Он предпринял э, шаг такой, он сказал, что я считаю, что судя по <coughs> тем данным, которые собраны в обвинении, э, от 7 до 9 лет это слишком высокая или слишком дорогая плата за то, что совершил СТОН. Почему? <coughs> Потому что э, я ну, вчера попытался немножко как-то ну, углубиться в это значит есть такое понятие как прецедент прецедент это что-то то что уже происходило и то что уже имело какое-то решение например 250 человек которых обвиняли в в курении марихуаны в количестве двух сигарет были обвинены в дальнейшем на срок 6 месяцев лишения свободы. А? И вдруг сегодня какой-нибудь прокурор выходит и говорит, а я считаю, что вот этот человек, который курил марихуану, те же две сигареты, он заслуживает срок 15 лет. Это абсолютно беспрецедентный случай. То есть, почему 15, почему тем дали... 6 месяцев, а вы предлагаете 15 по тем же самым условиям. Вот это называется прецедент. Теперь, <coughs> то, в чем обвинялся Роджер Стоун, в этом же обвиняются э, десятки э, разных людей разного ранга. Начиная от Джеймса Коми, включая э, Джана Брэннана, включая Клэппера включая Маккейбов, включая э, э, Билла Клинтона, которые врали под присягой. И ни один из этих людей пока еще, мало того, что он не понес, э, то есть мало того, что он еще не был э, осужден на какой-то срок, он еще пока что ни один из этих людей не понес наказание. Теперь тогда у нас вопрос. Значит, человек, который э, за всю свою жизнь, ну сейчас там сколько, 67 лет, по-моему, за все 67 лет, человек, который ни разу не был уличен, во-первых, во лжи, во-вторых, в каких-то неправомерных деяниях, во-третьих, в нарушении каких-то законов. Человек, который всю свою жизнь, 67 лет, прожил честно и, как говорится, благородно, вдруг за то, что он по мнению причем опять же по мнению прокуроров подождите еще человек, есть такое понятие до сих пор в Америке как презумпция невиновности человек который еще не был осужден за какие-то правонарушения это он только был обвинен якобы в этих правонарушениях и этому человеку вдруг до да, 9 лет это же вообще, ну, это из ряда вон выходящий, это же понятно, что абсолютно политическое действие со стороны демократов и их и прокуроров, которые ну, соболезнуют демократам. Почему? Потому что вы знаете, что один из прокуроров, который уволился впоследствии, был членом команды Малора. То есть понятно, что это люди, которые копали против президента. Так вот. Как только Бар вмешался, тут же эти прокуроры быстренько э, как бы уволились, причем, по-моему, если я не ошибаюсь, не ошибаюсь из четырех прокуроров двое, по-моему, вообще ушли из, э, так называемого, работы Министерства юстиции. Вот. Так что то, что сделал Бар, это абсолютно правомерно, это, в его, это именно входит в его права как генерального прокурора дальше другой разговор это немножко это отдельный разговор то что трамп вмешался в это в своем твиттере но тут можно рассуждать по-разному почему потому что в принципе он хотя трамп как и любой гражданин америки имеет право на первую поправку, то есть он имеет право свободы слова, но все-таки будучи президентом, он бы должен был не вмешиваться в это, дать бару возможность самому разобраться с этой ситуацией, и потом, если Стону дают какой-то срок, просто его дать ему парню. Поэтому тут как раз президент трамп немножко погорячился поторопился ему это делать не нужно было и я будучи на стороне трампа и я прекрасно понимаю что он пытается сделать но есть иногда вещи где лучше остаться в стороне вот. поэтому еще раз ответить на ваш вопрос все что сделал бар это абсолютно законно это абсолютно в рамках его прав. Все, что происходит в отношении э, сейчас решения по делу Стоуна, оно находится в юридическом процессе и будет решено э, так, как, э, наверное, должно быть решено. В смысле, э, есть определенная обвинительная база. Э, если судья и жюри присяжных э, решат, что эта база достаточно серьезная, вот тут уже будут идти э, разборы по поводу того, сколько ему дать. Давайте примем звонок быстренько. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Сан-Франциско. Да, шпана. привет, Володь. А, я свои три копейки попробую. Давай уже четыре, если так. Да, ну, наши любимые шпана, они успели же вызвать барона на, на слушание. Угу, да. Похож, похоже, они очередной раз уделаются под себя, как, как в то, Поговорки. естественно. Лучше, лучше журавы в небе чем утки. Да, да, да, да. да <смех> у них, по-моему, утки с рем там подготовлены. Они <смех> <уже> Дай <смех> подготовлен. там, Наверное, вопросы правильно зададут бару. Надо ну, да. он, соответственно, ответить. Вот, так что будем надеяться. И Толик еще тему одну подкину. Давай. Как Помпео собрал этих ребят? Ага. Э и сказал, что я сижу типа сверху и все вижу и все знаю про Китай. Да-да-да-да. Чем-то это вообще, это что-то будет продолжение Это, знаешь, это просто такая превентивная мера, типа, ребята, вы все-таки не забывайте, кто в доме папа. Вот и все. Потому что похоже наш тут, этот нюз, Мариан. Да, да, Он, По-моему, сильно ну да, это, это просто ребята немножко заигрались, надо было как-то дернуть за веревочки, поставить вещи на свои места. Ну, это нормальная такая, как говорится, uh, cleaning the house. Так что это все нормально. Спасибо, Спасибо. Давай, Спасибо. я меня следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, еще один вопрос на эту тему. Да? Я вчера смотрел MSNPC, как они показывали, как выводили этого шмока Уиндмана из этого из Белого дома. Да, там. Да. И его возвели там, чуть ли не в Героя Сталинградской битвы. Угу. Раненые офицеры, такое секое а Тар Трамп с ним так обращается. Короче, почему можно было и Флина, и Петреуса выворачивать наизнанку, и эти республиканцы беззубые, ничего никогда не делают? Почему эти демократы имеют такую способность, а республиканцы нет? хороший вопрос я этот вопрос задаю где-то раз по 15-20 на день каждый день включая воскресенье честно а какое уважение может быть к ним объясните ну сейчас они начинают потихонечку выращивать зубы потихоньку не так быстро как нам бы хотелось но тем не менее все таки они сейчас уже э, занимаются как-то защитой Трампа оправданием Трампа и так далее вот поэтому то с чего я начал почему меня настолько расстроило выступление вот этого Майка Ли. Потому что, с одной стороны, он кричит на всех углах, что он про-трамповец, и он его уважает, обожает, и в целует. И, с другой стороны, он ему просто в спину втыкает нож, аж по самое не могу. Это то, что касается вот, вот этой резолюции по поводу ограничения э, прав президента на какие-то военные действия. Я вам честно признаюсь, я из-за вот этих всех историй, когда мне звонят республиканцы по телефону и просят деньги, я просто швыряю трубку. Ну, трубку не надо швырять, у меня есть очень близкий товарищ, очень близкий друг, который всегда говорит так, будут просить деньги, денег не давай. Будут плакать и просить деньги, плачь вместе с ними, но денег не давай. Вот, так что это как раз, да, ну как-то их нужно учить, наверное, тоже. Спасибо большое. Итак, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Толя, всегда приятно вас слышать. Это Евгений. Спасибо, Жечка, привет, как там Нью-Джерси? Да, все в порядке, за этого да? кто еще наши враги еще пишут. Я о чем хочу сказать. Так. Вы сейчас говорили о прецедентном праве, все, все правильно, я совсем согласен. Но Трамп еще помимо президента гражданин. Они же кричат везде, что это Трампа друг. Он как друг будет угу. высказаться и сказать, за что же вы, ребята, ему докидаете такой срок, когда эти еще вот даже не сели. Да. Вот, хотя заслуживают, черт его знает. А прецедентное право подсказывает нам, что за это не дают столько. Угу. Кстати, он это, он это и сказал... сказал, что республиканты, вы, вы все время думаете о лучшем, что они точат зубы. Я думаю, что это импотенты. Вот, и благодаря именно тому, что они импотенты, сам он борется с Трампом. Ну, они может. импотенты, но они пытаются принимать Воягору, поэтому мы им дадим немножко а, срок. Ну, спасибо большое, давайте, спасибо. Давайте, на давайте Давайте, вместе. Итак, дорогие друзья, да, насчет того, что Трамп, почему им Трамп это не сказал, он им таки, да, сказал, буквально пару дней назад, <coughs> он давал, пресс-конференцию, где он абсолютно четко ответил на вопрос одной из э, так называемых журналисток э, из э, левых СМИ, где она сказала, а вот почему вы считаете, что БАР правильно поступил и так далее. И Трамп абсолютно четко ей сказал, ребят, вы, ну скажем так, товарищу одному, который на уровне администрации давал утечку показаний, данных, вы ему дали два месяца, и то, там получилось 45 дней. А почему же вы даете человеку, который в принципе ничего не сделал, вы ему даете 9 лет? И, и в этом же, в этом разговоре Трамп, привел примеры и Питер Страк, и Лиза Пейдж, и Маккейб, и Коми, и так далее. Так что, нет, война идет на определенном уровне, пока что она цивильная. А, ну, вот как вы сказали, будем надеяться на лучшее, я думаю, что а, все-таки, ну, Трамп, я думаю, заступится и за Райджера Стоун, и за Майка Флэнн. То есть, все будет в этом отношении в порядке. Ну, а мы, дорогие друзья, наше время, к сожалению, подошло к концу. Не буду вас третировать фразой рекламная пауза, так как некоторым это не нравится. Поэтому скажу вам такую вещь. Вам огромное спасибо за то, что были с нами, за то, что участвовали. И, ну что, я надеюсь на нашу скорей, скорейшую встречу дальше в эфире. Ну а пока всем будьте здоровы, всего хорошего, а мы уходим на рекламную паузу.